Здравствуйте, дорогие партнеры. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, единичку, проверим связь. Итак, прошу вашей активности. Так, Елена, любовь слышит. Ну, все замечательно. С вами Елена Евсеенко. И тема моей презентации это, конечно же, маркетинг нашего клуба. Прежде всего, что такое наш клуб? Это гарантированные выплаты. Это маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. Я думаю, что здесь вы все со мной согласитесь на все сто процентов. В нашем клубе есть несколько видов доходов. И в нашем клубе также есть и продукт. Это наше обучение от LS Club, которая доступна буквально любому партнеру, и она находится а, в разделе «Обучение от LS Club». Есть базовое обучение, есть VIP-обучение. Также в нашем клубе есть сейчас шикарнейший продукт, как «Конструктор сайтов» и «Автопостер». «Конструктор сайтов» он уже сейчас доступен в нашем кабинете – как им пользоваться, у нас начнутся уроки с понедельника. Уроки будет проводить Денис, наш администратор, наш админ-клуба. Итак, что касается новой площадки, именно здесь к этому шикарному инструменту также привязан и маркетинг. И независимо на какой-либо стол Человек встает, соответственно, он оплачивает аренду инструментов. Если же на первый стол 800, то один месяц. Если же человек встает сразу на второй стол 1400 рублей, то он оплачивает два месяца аренды инструментов. На три месяца, соответственно, 2600 рублей и 2800 – это четыре месяца. Каждый партнер может по своему собственному усмотрению, по своим финансам оплатить любое количество времени. То есть вы можете взять первый, второй стол, второй и третий, либо оплатить сразу все столы и взять в пользование инструменты уже на 10 месяцев. Каждый принимает решение самостоятельно. Что же касается самого маркетинга, давайте с вами его разберем. Ну, с любой можно даже точки зрения. Вот давайте возьмем, что вы оплатили аренду инструмента всего на один месяц. То есть вы видите себя наверху, под вами две пустых ячейки. И оплачивая 800 рублей, 200 рублей идет именно на аренду инструментов. 500 рублей сразу же встает как бы за бизнес-место. А 100 рублей, они делятся на 10 партнеров вверх по 10 рублей. Реферальные начисления 10 уровней в глубину. И как только под вас стоят два человека, вы уходите во второй стол. Здесь столы неуправляемые. Система расставляет партнеров слева направо на свободные места от вашей структуры. Итак, во втором столе. Под вас могут встать переливы, могут прийти ваши партнеры с первого стола. Со второго стола у нас начинаются два вида дохода. Это реферальный за вашу структуру, за активность вашей команды и линейные. Независимо, ваши это люди, с вашей структуры, либо нет, либо переливы сверху, вы начинаете получать, линейные доходы за, по 25 рублей за каждого человека, который встанет вам ваш стол и за пределы вашего стола до 10 уровня в глубину. Если же приходят ваши партнеры с вашей структурой, то вы получаете и как по линейке 25 и также и по реферальной 25, то есть уже получается 50 рублей за каждого человека, который встает к вам во второй стол. Как только он у вас заполняется, это семиместный стол, вы сразу же автоматически переходите на третий стол, где под вами два пустых места. И здесь тоже два вида дохода: линейные и реферальные. То есть, если вам попадает перелив, вы получаете по 50 рублей, как по линейному. Если же сюда переходят ваши структурные люди, то еще плюсом по 50, то есть 100 рублей уже за каждого человека. Вы получаете эти доходы до 10 уровня в глубину. К примеру, вот по вас стало два человека, у вас закрылся стол, и вы ушли в четвертый. Но вы продолжаете получать линейные реферальные доходы до 10 уровня глубину. В четвертом столе, если же к вам приходят переливы, а они здесь тоже будут приходить, потому что система расставляет людей слева направо на свободные места. Если же вставить переливы, Например, вот на второй уровень, вы получаете 1500 рублей. Если же сюда переходят ваши структурные партнеры, то вы за каждого также получаете реферальные начисления до 10 уровня в глубину по 50 рублей. То есть, если на второй вот уровень к вам встают люди, ваши структурные, вы уже получите 1550. А если же это переливы сверху, то 1500 рублей. На четвертом столе у нас линейных доходов нет, только структурное реферальное начисление. И таким образом, если человек, к примеру, входит сразу на несколько столов, то есть первый, второй, пусть третий или даже его четвертый, неважно, ну, несколько бизнес-мест, то получается, закрывается первый стол, и вы идете именно в свою структуру уже, вниз, во второй стол. И у вас получается два бизнес-места на втором столе. Также они закрываются, потом переходят в третий. И вы начинаете получать линейные доходы уже на столько бизнес-мест, сколько у вас как бы есть. То есть каждое бизнес-место вам приносит дополнительный доход. А сейчас давайте перейдем на следующий слайд и Посмотрим, какие здесь можно иметь доходы, вот именно по линейным начислениям. Это второй и третий стол. То есть доходы, даже без лично приглашенных, здесь не важно, ваши это люди, либо не ваши, вы в любом случае получаете доходы именно по линейным начислениям. Вот в первой линии второго стола два человека. Вам приносят доход. 50 рублей, то есть 25 рублей за каждого партнера, кто к вам приходит, начисление до 10 уровня, 25 рублей. А вот на третьем столе 50 рублей линейное начисление, и на первой линии вы получаете 100 рублей. Вторая линия – это уже будет 4 человека, которые вам принесут по 25 рублей, Будет 100 рублей, это на втором столе, соответственно, на третьем по 50 рублей, вы уже получаете из 4 человек 200 рублей. И как вы видите по этому слайду, все денежные средства, чем ниже будет ваша линия и чем а, больше будет у вас тут партнеров, соответственно, вы будете больше получать доходов. Все деньги здесь находятся на глубине структуры. То есть, получается, мы все с вами должны все-таки активненько работать, приглашать партнеров. Наша с вами задача ⁇ продавать наш инструмент, это конструктор сайтов, развивать свою структуру и зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать. И получается, что на 10 линии, поверьте, это не так далеко, как вам кажется, за каждое ваше бизнес-место вы уже получаете на 10 линии 25 600 рублей, а на третьем столе 51 200 рублей. И это только за одно бизнес-место, а у вас их может быть несколько. Вы можете покупать клоны, продлевая аренду именно инструментов. А если же вы активный партнер и еще приглашаете, выстраиваете свою структуру, то ваши доходы во много раз увеличиваются, потому что вы получаете не только доходы по линейным, но еще плюсом и по реферальным начислениям. Если же даже вы пригласили всего-навсего два человека, в себе в первой линии помогаете своим людям и ваши люди вас дублицируют от всего два по два получается вам только первый стол принесет доход 20 тысяч четыреста шестьдесят рублей если же вы продолжаете развивать свою первую линию то ваши доходы начинают резко увеличиваться потому что 3 человека, вы пригласили 3, и ваши люди также пригласят по три человека, доходы увеличиваются, сами видите, большое количество раз, то есть уже 885 760 рублей. Если же вы далее продолжаете развивать свою первую линию, и поверьте, это долгосрочный бизнес, который вы можете развивать годами и увеличивать свои доходы. Здесь неограниченное количество денег можно зарабатывать Сейчас мы перейдем на следующий слайд И разберем также реферальные начисления Именно на втором столе, второй семиместный стол Он вам принесет доходы, если у вас всего будет два человека в первой линии И они также вас продублицируют 51 150 рублей то же самое вы получите и по линейному доходу. А если же вы приглашаете людей еще в первую линию, и у вас всего три человека, и ваши люди пригласят по 3, до 10 уровня вы можете заработать по реферальным начислениям более двух миллионов. Ну а если у вас еще больше партнеров, то доходы просто, ну, они просто не ограничены. А сейчас мы перейдем на следующий слайд. И посмотрим, сколько же может вам принести доход третий и четвертый стол по реферальным начислениям. Развивая свою первую линию, вы постоянно увеличиваете свой доход. Третий стол вам приносит уже. Помимо того, что линейные доходы вам приносят 100-2300 рублей, еще плюсом и реферальные. И третий, и четвертый стол реферальный начисляется по 50 рублей за каждого партнера. То есть вы получаете и на третьем столе 102 300 рублей, и на четвертом тоже, если же у вас два всего партнера. Два и ваши люди также до десятого уровня пригласили по два человека. Если же у вас больше партнеров, даже вот три по три, более 4 миллионов, то есть здесь развивая свою структуру, вы можете реально выходить на огромные-огромные доходы. А сейчас я вернусь на первый слайд. И давайте с вами на него внимательно посмотрим. К сожалению, некоторые люди начинают сразу так. Я пришел на второй, на третий, так на четвертый. Почему мы смотрим именно на то, что как быстро продвинуться и кто к нам придет на четвертый стол. Понимаете, это командная работа. И здесь, вот именно здесь, на этой площадке, мы действительно перемешиваемся со структурами. Мы действительно перемешиваемся, что то, что идет расстановка, неуправляемая. И вот именно здесь это такой огромный плюс, что даже могут заработать именно те, кто слабо еще, кто еще только начинает выстраивать свои структуры, кто еще не пригласил лично приглашенных партнеров, то есть вот доходы вот эти, которые в начислении на четвертом столе по полторы тысячи рублей, то есть шесть тысяч за каждое бизнес-место, Собственно, это не те деньги, ради которых мы сюда пришли. Поэтому здесь нужно смотреть не на то, чтобы как быстро получить вот именно вот эти полторы, потом еще полторы. Здесь нужно смотреть на глубину. Здесь нужно смотреть на то, что мы, когда приглашаем человека, он не встает именно под нас, он встает в нашу структуру, на нашу глубину. И пусть люди перемешиваются. Здесь мы должны помогать друг другу. Вот именно здесь идет командная работа. Мы помогаем людям. Люди также закрываются, приглашают своих людей. Мы полностью все здесь перемешиваемся. Это глобальная матрица клуба. И получаем доходы и на четвертом столе. Но все-таки вы должны понимать, что самые большие доходы здесь будут, именно на глубине. Не надо думать, что вот я сегодня стартовал, и тут же звоните и говорить, почему под меня никто не упал. Все будет закрываться, просто нужно время. Сейчас, когда начнут проводиться уроки по конструктору, я думаю, что мы привлекем на наш именно инструмент огромное количество людей. Поэтому все будет развиваться, все будет закрываться, и все... Все мы будем с вами выходить, естественно, и на активный доход, и на пассивный доход, но все-таки каждому пассивному партнеру я рекомендую. Изучите свой личный кабинет, изучите маркетинг площадок, изучите, как пользоваться, походите на уроки инструментом. Как только вы во всем разберетесь, вы сможете работать уже со своими лично приглашенными партнерами. Или, по крайней мере, вы сможете их пригласить, вы сможете дать людям информацию, что в нашем клубе действительно есть такой шикарный продукт, как конструктор сайта. Он пригодится буквально любому человеку, поэтому... Нету и не должно быть никакого страха у нас а, с приглашениями. Мы людям даем очень полезную и хорошую информацию, которая действительно нужна, можно сказать, уже в будущем каждому человеку. Поэтому настраиваемся на работу, не забываем, конечно же, и о других наших площадках, потому что наши площадки, они уникальны, они все очень хороши. Каждый человек в нашем клубе может найти то, что ему будет по душе – если человеку интересна криптовалюта, пожалуйста, можно работать на площадке с биткоинами. Там шикарный маркетинг, там очень быстро можно зарабатывать хорошие деньги. Если кому-то, к примеру, возникла такая ситуация, что нужны большие деньги, у нас замечательная площадка Жилфонд, где нету реферальных начислений, но зато с малым количеством денежных средств, можно зарабатывать серьезные деньги. В нашем клубе действительно есть все. Но каждый партнер клуба, повторяюсь, должен изучить свой личный кабинет и изучить маркетинги нашего клуба. А для этого... Естественно, вы должны приходить на вебинары, не стесняться, должны задавать вопросы. Приходить на 14 часов по Москве, также на созвоны, там мы разбираем маркетинге нашего клуба, там вживую можете задавать вопрос и получите ответ буквально на любой ваш вопрос. Итак, прошу вашей активности, прошу ваших вопросов. Пишем, пишем активнее. Так, все стоит на назначение домина. Ну, то, что касается у нас конструктора, ждем понедельника. Денис будет проводить нам уроки. Будем изучать, будем сами пробовать и будем тогда уже доносить информацию до своих партнеров, показывать, как что нужно делать. А сейчас прошу ваших вопросов именно по маркетингу. Так, активнее пишем. Кому что интересно, кому нужна какая площадка. Без проблем, будем разбирать любую. Так, я жду ваших вопросов. Пишем, пишем, пишем активнее. У кого есть вопросы по площадке ультра Н? Кому интересна площадка Монибокс? Либо площадка «Жилфонд». Пожалуйста, пожалуйста. А может быть кто-то из наших партнеров желает зарабатывать биткоины. Пишем? Пишем? Любую площадку разберем. Так, не, не все понятно. Не, не все понятно. Так, пройтись по всем площадкам. Ну, Хорошо. Давайте так, не на биткоины, мне интересны. Давайте разберем с площадку с биткоинами. Мы сейчас по порядку быстренько с вами пробежим, даже может быть и по всем, по всем, по всем нашим площадочкам. Итак, наша площадка с биткоинами. На самом деле это вот два стола, куда еще короче, два рабочих стола. Вход составляет на площадку всего-навсего, сейчас у нас еще и биткоин упал, поэтому входить очень выгодно, всего лишь 0.205. Это два управляемых стола. Под вами два пустых места. Приглашаете два человека, и вы автоматически уходите на второй стол. На втором столе под вами три пустых места. Три разных ножки, которые вам буквально приносят и Доходы. Вот смотрите, она каждая ножка работает здесь по-разному. Первое. Как только к вам приходит первый человек, вам система покупает дополнительную площадку 001, и она неуправляемая. Для чего она нужна, я вам сейчас объясню. К примеру, уже к вашему партнеру приходит человек также на первую ножку, у вас также первая линия, она безгранична и ему система покупает также неуправляемый этот стол ценой 0,01, и он идет к вам, и вы получаете вот эти 0,01 на баланс для вывода. К следующему, к вашему партнеру, приходит человек на первое место, и он тоже приходит к вам, и вы опять получаете эти 0,01 на баланс для вывода. А вот на третье место, как только приходит человек, вот самое интересное, вот этот момент – то, что вам система покупает автоматический реинвест у вашего спонсора. То есть получается, что вы здесь, на этой площадке, всегда взаимодействуны со своим спонсором. Как только к вам приходит третий человек, у вас снова обновляется этот стол, четвертый и пятый – это вам по 001, а вот шестой человек – вы вновь вернетесь к спонсору. И, соответственно, под каждым вашим человеком также выстраивается структура. Два раза получает он, на третий он возвращается к вам, и вы получаете 0.01 на баланс для вывода уже от каждого вашего человека. То есть это получается очень круто. Вторая ножка. Вот к вам пришел человек на вторую ножку, и вам система тут же покупает... Площадку NetB3, где есть 10-уровневая реферальная программа. Ко всем к вашим партнерам. Как только встанет человек на вторую ножку, вы все получаете до 10 уровня по 0,201. Десятиуровневая реферальная программа то есть круто. Третья ножка работает таким образом. К вам пришел человек на третью ножку. Вы получаете. 0, 2, 0, 5 на баланс для вывода и уходите автоматически реинвестом в структуру, в первый стол, в свою структуру в первый стол. Получается, упали в первую ножку, останется только поставить одного человека, и ваш партнер приходит к вам уже во второй стол. А куда он придет? В первую ножку, во вторую или в третью? Это уж как вы расставите брони. И так далее. Получается, вот только это одна единственная площадка, как вот люди говорят, вот, вот там закольцовка. Но на самом деле в матрицах закольцовки нет. Но именно здесь, на этой единственной площадке, есть принцип закольцовки в том плане, что вы всегда за счет третьей ножки вернетесь вниз в свою структуру. А вот на столе по 001, где неуправляемый, вы всегда принесете доход, Своему спонсору. То есть, как только два раза получите вы, а третья выплата это реинвест к спонсору. И все ваши партнеры будут на постоянной основе. Два раза получили сами, третий раз они приходят к вам, и это вы от них получаете 0,01. Но площадка тоже очень хорошая. И здесь реально можно зарабатывать очень большие деньги. Почему бы не использовать эту возможность? Вообще. В нашем клубе можно с одними и теми же людьми зарабатывать и биткоины, и рубли, и реферальные начисления, и большие деньги. Вот буквально все-все-все можно заработать в нашем клубе. Итак, я думаю, что по этой площадке, наверное, вопросы не возникнут. На самом деле это очень короткий цикл, уже короче не придумать. И мне кажется, здесь, наверное, все понятно. Или же есть вопросы, пожалуйста, можете писать. Если же вопросов нету, мы с вами переходим на следующую площадку. Ну, давайте с вами разберем площадку «Манибокс». Площадка «Манибокс» – это наша с вами социальная программа. И сюда можно приглашать людей вот, буквально с любого, ну вот не знаю, всех подряд можно звать. Даже тех, у кого совершенно нет денег. Вход можно начать даже с 50 рублей. Можно же купить несколько боксов. Каждый также поступает по собственному усмотрению и по своим финансовым возможностям. Можно купить вот первый, он обязателен, а следующие боксы уже на ваше усмотрение. Зарплату мы здесь получаем на седьмом боксе. Сюда можно даже приглашать людей и как бы спросить, а вы желаете вот научиться работать в управляемом маркетинге? Пожалуйста, заходите. Вы можете приглашать людей, вы можете покупать собственные клоны. Каждый клон стоит ровно столько, сколько стоит бокс. И ваши денежные средства, собственно, они и будут потом стекаться в любом случае к вам уже в седьмой бокс, и вы будете получать доходы. То есть человек может реально здесь обучаться методом тыка по работе в управляемом маркетинге. И огромное преимущество, опять же, на этой площадке в том, что здесь есть а подтверждение активности один раз в неделю 50 рублей. Но, к сожалению, многие партнеры недопонимают и не оплачивают абонентскую оплату, но именно благодаря этой возможности реально можно выходить на пассивный доход. Каким образом, я вам сейчас тоже это покажу. Так, сейчас я найду следующий слайд. Итак, Оплачивая абонентскую оплату, если, к примеру, у вас всего-навсего два партнера, то получается, человек, оплачивая абонентскую оплату, идут начисления по 5 рублей до 10 уровня. На табличке написано 10 рублей. То есть это каждый партнер вам приносит в месяц по 10 рублей до 10 уровня в глубину. И если же у вас всего 2 человека, то есть выстроилась такая структура 2 по 2, то ваш доход будет составлять в месяц 20 460 рублей. Но это при условии, что все партнеры будут подтверждать свою активность. Если же у вас по 3 человека, ну это те же самые доходы, как и на площадке Ультра N на первом столе. Если же у вас 3 человека, то доходы в месяц, если люди будут действительно серьезно ко всему относиться, а вам принесут уже 885 тысяч. Но площадка Ультраэнт, конечно, превзошла все ожидания. Там доходы просто, знаете, денежный дождь, но все эти денежные средства будут на глубине. Для этого мы с вами должны все, собственно, поработать, постараться приглашать партнеров. Итак, вернусь к снова к площадке Moneybox, именно к боксам. Как только вы добрались до седьмого бокса, а это цель каждого седьмой бокс и к вам, неважно, пришел человек, либо пришел даже ваш собственный клон, первый раз вы получаете 700 рублей, и вам система активирует площадку LSBank. LSBank – это наша накопительная программа, о ней можно рассказать чуть позже, сегодня или даже в следующий раз, если вам это будет интересно, я с удовольствием тоже вам все это расскажу. И второй человек, либо второй ваш клон к вам приходит на седьмой бокс, вы уже получаете 3200 рублей. Третье место – это тоже 3200 рублей. Под каждым вашим клоном вновь образуются новые дополнительные места. Ставите бронь и, собственно, зарабатывайте здесь уже до бесконечности. На ваш клон, как только... К примеру, приходит вновь первый человек, вы уже получите не 700 рублей, а 1700, так как площадка Эллос Банк, она у вас уже будет. И вновь 3200 рублей и 3200 рублей. Вот таким образом будут здесь начисляться денежные средства. Итак, есть вопросы по площадке Манибокс? Пожалуйста, можете задавать. Угу. Пишем, пишем, пишем, пишем активнее. Пишем, пишем, кому еще интересно, какая площадка. Если же по площадке Moneybox у вас вопросов нету, я перейду на следующую площадку, это жилфонд. Итак, переходим на следующий слайд. Жилфонда у нас два. Есть со входом 25 тысяч рублей, есть жилфонд у нас со входом 50 тысяч рублей. Начнем с вами с меньшего. Итак, площадка «Жилфонд» – это всего-навсего два рабочих стола, полностью управляемых. Но не у каждого человека есть 25 тысяч рублей для входа. И надо также понимать, что если вы активировали площадку за 25 тысяч рублей, вам и людей нужно ставить на 25 тысяч рублей. Поэтому каждый здесь тоже принимает решение самостоятельно. Если вы желаете также с меньшим количеством людей, но дешевле войти на эту площадку, можно активировать удвоитель за 12 500 рублей. Под вами два пустых места, заполняете места и переходите на площадку «Жилкон». Можно начать и с 7 500 рублей. Есть также и утроитель. Самая маленькая сумма входа – это 2500 рублей. Каждый принимает решение самостоятельно, откуда начать ему движение. Итак, давайте с вами начнем разбирать что вы вошли на самую маленькую сумму 2500 рублей. И поверьте, люди, которые работают активно, они из 2500 рублей очень быстро доберутся до жилфонда и очень быстро выйдут на доход. И не факт, что человек, который входит на пять тысяч рублей, очень быстро построит свою структуру. Это все зависит от работоспособности. Итак, вы... Активировали площадку за 2500 рублей. Под вами три пустых места. Вот именно вот эти удвоители и утроитель, они созданы для того, чтобы человек мог заработать себе сумму для автоматического перехода на жилфонд. Три пустых места. Сюда вы можете поставить три своих личника. Или, к примеру, вы поставили два, а третьего человека вам поможет поставить спонсор. То есть тоже командная работа. И неважно, ваши сюда партнеры стали, либо спонсор вам там помог одного-два человека поставить. Главное, чтобы три эти места были заняты. И они вам принесут 7500 рублей, которые вас автоматически переведут на удвоитель 7500 рублей. Под вами два пустых места. На эти места могут прийти люди, которые идут следом за вами с утроителя. Как только под ними станет по три человека, они переходят следом за вами на удвоитель 7500 рублей. Либо же вы ставите бронь, и к вам приходит человек, который вам сказал, а я сразу начну с 7500 рублей. И даже вы сами, собственно, можете покупать здесь клоны хоть за 2500 рублей, хоть за 7500 рублей. И как только под вами займется два вот этих места, вы заработаете 15 тысяч рублей, из которых 2500 рублей автоматически сразу же начисляется вам на баланс для вывода, и вы переходите на удвоитель 12500 рублей. Вот эти 2500 рублей вы можете поставить на баланс для вывода. Можете, собственно, купить даже собственный клон уже за 2500 рублей. Сами самостоятельно примите решение. На 12500 рублей также могут идти люди, которые идут следом за вами уже с удвоителя 7500. А может быть вам кто-то скажет, а я буду начинать с 12500 рублей. И такое тоже возможно. К примеру, вы, за вами пришел один человек, который идет следом за вами, а второго, даже спонсор поставил бронь, может быть, он поставит своего человека, либо даже он может купить собственный клон, чтобы вы перешли по его же брони. Он ведь тоже в этом заинтересован, чтобы вы продвинулись. Вы ведь придете к нему на фонд ценой 25 тысяч рублей. Поэтому как только два человека под вами встает, вы автоматически тут же переходите на саму площадку жилфункции 0,25 тысяч рублей. А здесь до такой степени короткие циклы, просто давайте даже посчитаем. Вот ваша сейчас задача – это как можно быстрее перебраться на третий стол. Как это сделать? Вы видите себя наверху, а под вами три пустых места. И сюда могут прийти люди, которые идут следом за вами с этих удвоителей. Один встал, вам 25 тысяч рублей идет в заморозку. На второе место может также встать человек, который идет следом за вами. А может быть, вам человек скажет, я начну с 25 тысяч рублей. А может быть, это ваш спонсор сюда поставит вашу свою бронь и поставит своего человека. Как только два места под вами займется, вы уходите на второй стол. А на третье место вы зарплату получаете 25 тысяч рублей. Эти деньги вы можете вывести а можете, вы купите себе удвоитель за 25 тысяч рублей, который уже предназначен для жилфонда номер два. Это тоже ваше право. И в таком случае вы уже начнете развиваться и по первому, и по второму жилфонду. Итак, под вами встало 3 человека. Сейчас для того, чтобы вы ушли в третий стол, нужно, чтобы вот под ваших вот этих три человека встало по 2 партнера. Под первым два встала, он придет к вам во второй стол. Под второго два встанет, он к вам во второй стол. Также и под третьего два человека, и он приходит к вам во второй стол, и вы уходите в третий. А каждый их третий партнер – это их зарплата. Это уже им начисление по 25 тысяч рублей. Итак, это три человека в вашем первом уровне. И получается 6 партнеров во втором уровне. Всего-навсего 9 общекомандных людей, и вы уходите в третий стол. Соответственно, чтобы получить первую зарплату в 75 тысяч рублей, неважно, под первым, под вторым или под третьим человеком, также должна быть его общая структурная команда в размере 9 человек. Получается... Для того, чтобы он ушел к вам во второй стол, в его первой линии уже стоят три человека. То есть надо всего 6 командных людей в нижний ряд, и вы получаете 75 тысяч рублей. А от вас еще и два полностью управляемых реинвеста, которые вы расставите в первый и второй стол. Вы можете помочь второму, либо третьему человеку. Это тоже на ваше усмотрение. И получается, что получить следующие 150 тысяч рублей, вам нужно будет всего-навсего 3 человека в первый стол. Следующие 150 тысяч – это, поверьте, самые легкие деньги. А вот на третье место может прийти ваш третий партнер, либо даже ваш собственный реинвест. Это уже на ваше усмотрение. Либо вы помогаете третьему человеку, либо ставите уже вновь пришедших людей на свои реинвесты, и продвигаете его к себе в третий стол. Сами за себя получаете 150 рублей. А ваш третий человек может прийти уже под ваш реинвест. Вы вновь заработаете 75 тысяч рублей и вновь от вас уходит. Два управляемых реинвеста и не за горами следующие 150 тысяч рублей. Таким образом, на этой площадке действительно можно зарабатывать огромные деньги с малым количеством людей. Вот Она идеально подходит для той категории людей, вот у кого проблемы с недвижимостью, либо кредиты, ипотеки. Ну, поверьте, гораздо проще и быстрее можно закрыть эту площадку, чем погасить ипотеку. Я думаю, вы здесь со мной тоже согласитесь. Так, меня интересует работа в Манибоксе после седьмого стола, когда идут Финансовый Банк. Так, Финансовый Банк. После того, давайте вернемся, вернемся тогда к площадке Манибокс. И посмотрим, после того, как у вас, Нина, закрылся вот именно седьмой стол, у вас здесь должны быть ваши реинвесты. И получается, под каждым реинвестом у вас вновь три дополнительных места. Ставите бронь уже на ваш клон. На первое место, как только встает либо снова ваш клон, либо же человек, вам система автоматически сразу же покупает вам клон на площадке ЛС Банк в накопительной программе. Вы получаете 1700 рублей на баланс для вывода. На следующее место 3200, на третье место 3200. А ваши клоны следуют по вашим броням именно на площадку ЛС Банк. Ну, а там уже надо тоже смотреть, куда вы будете ставить дони Итак, пожалуйста, какие есть вопросы по любой площадке? Без стеснений пишем вопросы, получаем ответы. Так, активнее, активнее, активнее. Активнее. Если ä, Нин, тебя интересует именно площадка ЛС-Банк, то мы можем с тобой открыть потом демонстрацию экрана и просмотреть все твои столы. Никаких проблем, собственно, нет. Так, Какие еще есть вопросы? Если у кого-либо возникают вообще какие-то вопросы, пожалуйста, без всяких стеснений можете позвонить мне в личку. Если только меня нет на месте, я увижу пропущенный звонок. Я обязательно перезваниваю, мы с вами, собственно, кому нужно площадку посмотрим, Кому-то какие, какие вопросы я всегда отвечу и объясню, что нужно делать дальше. Поэтому все зависит буквально от вас, от вашего желания работать, обучаться и, собственно, зарабатывать. Так, все понятно, замечательно, замечательно. Ну, на этом, я думаю, мы сегодня закончим сегодняшнюю презентацию. Если только что-то, пожалуйста, жду ваших звонков. По поводу конструктора ждем понедельника. Ну вот, собственно, и все. Всем вам я желаю надежных партнеров, здоровья, удачи, всего самого хорошего и успехов.